Товарищи, товарищи, нам опять не согласовали в этом году митинг это не случайно Не далее, как вчера Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию статью о том, что Россия является православным государством Сейчас, как мы знаем, Россия это светское государство И это шаг назад, шаг в средневековье это повторение истории Ирана, Польши, других стран, которые из секулярных республик превратились в полутеократические государства. Мы не можем это допустить. Почему? Потому что жизнь людей, общественные отношения людей определяются в огромной степени социальным, научным и техническим прогрессом всем тем, что противостоит религии, которая стремится сохранить устаревшие отношения в обществе, патриархальные отношения, сохранить ситуацию, когда любые ростки нового, любые ростки прогресса подавляются и удушаются в зародыше, когда прошлое считается важнее, чем будущее. Мы видим, как Ракеты, которые должны лететь в космос, освещаются попами, и мы видим, как падают эти ракеты. И это не случайно. Чем больше священников на Бикануре, чем больше священников в Роскосмосе, тем хуже ситуация в космической отрасли. Потому что религия и наука несовместимы, религия и техника несовместимы. Наука опирается на знания, на анализ, на точный расчет, на.. Отсутствие веры в какие-то... Мы считаем, что все можно учесть, все можно предусмотреть. Верующие же, наоборот, полагаются на то, что путем каких-то магических пасов и заклинаний можно избежать тех или иных проблем. Теперь я поменяю плакат и скажу немного о капитализме. Знаете, религия появилась вместе с классовыми отношениями в обществе. До этого были шаманы, были разного рода башки. Это не было системой, не было клиром. Но когда возникла, возникла эксплуатация человека человеком, то для того, чтобы подавлять сопротивление угнетенных, нужны были самые разные институты. Институты, как мы говорим, классовые гегемонии. И самым главным из этих институтов была церковь. Антонио Грамши объяснял, как в Италии церковь предотвращала приход коммунистов и социалистов к власти, апеллируя к самым реакционным, к самым темным странам мировоззрения крестьянства. То же самое происходит сегодня в России, когда мы видим, как олигархи обогащаются и одновременно с этим и они дружат с священниками, с православным клиром. Тот же самый патриарх Кирилл, с одной стороны, он руководитель православной церкви, а с другой стороны, в 90-е годы, возглавляя отдел международных связей патриархии, он осуществлял безакцизную, безналоговую закупку сигарет, пользуясь налоговыми пирто-рояль, который кто вот постарше помнит, систему русской православной церкви. Одни, одновременно они говорят о том, что они выступают против алкоголизма, организуют там какие-то якобы приюты для алкоголиков, а с другой стороны, они открыто продавали, продавали алкоголь через свои системы. Сейчас они тоже продают, но, правда, теперь они продают только уже вино, но тоже оно продается без акцизов, так же, как золото в церквях продается без проб. Никто не знает, что это такое, никто не церковь, не случайно защищает эксплуататорские отношения. Одновременно эксплуататорское капиталистическое государство защищает церковь, разрешая ей торговать без налогов, торговать в самых, что ни на есть, привилегированных условиях. И вот эта сцепка церкви и капитала, она неразрывна. Невозможно уничтожить капитализм, не уничтожив религию. Невозможно уничтожить религию и уничтожить капитализм. Спасибо.